мусульманин вот ножки удались вот мусульманин э -э, в, слева в кадре а справа другой типа не нечистокровный мусульманин и вот типа ножки удались и вот типа как бы смотрел чурбака то слюнка текет они по-моему лайкают друг друга можно так высказываться так? Они... <Слышко> <Слышко> <Л> <Слышко> лайкают друг друга можно лайкают лайкают фейсбук Это довольно-таки конкретный, ну, завуалированное высказывание. Ты туда как бы да. разговаривай не сюда. Ну, мне кажется, они делают. Чтобы потом не было, чтобы такого не было. Два половозрелых мужчина друг друга лайканули. Есть, да? Ну, допустим. Вот сейчас. О, что не нижнее белье. Ну, он еще разделся. Стринга. Оу.